Приветствую вас, девчонки, в очередной серии «Семилак Эксперт». Сегодня специальная серия. Сосредоточимся на рабочих инструментах, очень важных для нейл-стилистов, а конкретно на кистях. Как видите, в предложении «Семилак» их очень много. Вы, наверное, задумываетесь, зачем так много? Какую выбрать? Какая будет соответствовать всем ожиданиям? Я немного вам раскрою эту тему. Прежде всего, не какую, а какие выбрать. Мастер маникюра не работает одной кисточкой. Сегодня мы соберем свой комплект кистей. Я их уже разделила заранее, и сейчас мы можем выделить кисти для геля, дотсы, силиконовые кисти, стилограф, кисточки для декора, значит побольше, кисти с ворсом средней длины, длинным и самым коротким. Начнем с кистей для геля. Сейчас у нас представлены размеры номер 4 флэт и овал. Они отличаются своими окончаниями. Одно окончание прямое флэт, а другое закругленное овал. Кисти этого размера маленькие, но точные. Следующие – это та же форма, но размер побольше. Кисточка номер 6 имеет также окончание флэт и овал. А сейчас я вам покажу свою любимую кисть Dual. На одной кисточке два разных окончания. Она очень удобна в использовании. Я очень люблю кисточку под номером 6. Дотсов в предложении Симилак тоже два. Два размера упрощают работу с точками. Я очень люблю размер под номером 0,1. Но в арсенале у меня есть и второй. Если вдруг нужно будет сделать точки побольше. Они выглядят прекрасно. Я люблю такие блестящие ксо и клиенты тоже на них обращают внимание. Далее у нас идут силиконовые кисти и семистик. Силиконовые кисточки необходимы для работы с втирками. После нанесения втирок очищаем их в клинере и они снова готовы к использованию. Альтернативой для силиконовых кистей является семистик. Небольшой аппликатор для нанесения втирок. Далее у нас идет стилограф. С его помощью вы сделаете совсем другой тип дизайна. И мы работаем с чертежной тушью. В предложении к стилографу Разные насадки. Да. Меняются и они очень есть. быстро. Снимаем насадку Причем и устанавливаем следующую. Сейчас Пенцелек идут кисти под номерами номер 4 и, 4 и 5. 5. Эти кисти предназначены для растушевки, нанесения продукта большим количеством на ноготь и рисования тонких линий. Я думаю, что каждый из вас достаточно будет одной из них. Я выбираю под номером 5. Далее идут кисти с самым коротким и тонким борсом во всем нашем предложении. Это кисти под номерами 0.1 и 0.0.0.0.1. Они отличаются минимальной толщиной и длиной. Я использую их для нанесения точных и маленьких деталей, где большие кисти не справятся. Сейчас кисти с ворсом средней длины. Я люблю ворс такого рода, потому что он универсален. То есть с помощью него мы можем выполнить любые дизайны. Такие кисти справятся как с тонкими линиями, так и с более толстыми. В Академии Семилак первые дизайны мы выполняли как раз с помощью этих кистей. И, наконец, кисточки с самым длинным ворсом. Это номера 003 и 0003. Такие кисти предназначены для создания очень тонких линий. И в последнее время я заметила, что очень часто их выбирают для всех дизайнов. Так что у нас готов набор. Если вы уже купили кисточки, вам нужно знать несколько важных вещей, а именно, как такую кисть подготовить к работе. Новые кисти законсервированы, их ворс слегка склеен. Погружая их в продукт, мы особо много не нарисуем. Поэтому нужно новую кисточку сначала смочить в мягком клинере, чтобы избавиться от консерванта. Далее смачиваем в топе или бесцветном геле, чтобы вор стал увлажненным и эластичным. Протираем очистую сухую салфетку. Повторяем этот шаг нож? несколько раз. Начинаем с нанесения базы на всю ногтевую пластину, запечатывая торец с ногтя. Сушим в лампе 30 секунд мощностью 48 на 24 Вт. На всю ногтевую пластину наносим слой Семи Харди Уайт в качестве подложки и сушим в лампе 30 секунд. Кистью под номером 15 наносим цвет номер 518 из коллекции Маргарет Неон Оранж и номер 040 Кенри Грин. Соединяем границы, количество цвета должно быть минимальным. Отправляем в лампу на 60 секунд. На всю на поверхность талот, наносим ТОП МАТ ТОТАЛЬ НОУВАЙП, no сушим в лампе 60 секунд. На, на, на палитре Симилак смешиваем черный Симиарт и каплю топа без арку, липкого арку, слоя. Рубины, топу, Таким топ образом талот, мы сделаем поверхностный жаль, гель, милей, который талот, будет блестить после сушки в лампе и не будет иметь липкого слоя. С одной стороны ногти начинаем делать декор кистью под номером 5. Она делает более толстые линии, но может нарисовать и тонкую. Я постараюсь на одном дизайне использовать несколько частей. Разницу между ними, соматрия, поэтому я меняю кисть сми. под номером 01 Латого на кисть, кисть под номером 002. 01, это универсальная кисточка, которая Есть может сделать многое на ног. Расширяем композицию, обогащая Возьми ее элементами листьев. Соматрия, Следующая кисть, которую я возьму, это кисть под номером 003, с длинным и тонким ворсом, предназначенная для рисования черточек. Посмотрите, как равномерно я рисую длинные линии. Кистью под номером 0001 дополняем композицию маленькими элементами. Дотсом наносим точки. Они ровные и круглые благодаря шарику на конце дотса. Просушиваем все в лампе 30 секунд и готово. Если вы хотите узнать все секреты использования кистей в работе, напишите нам свои вопросы в комментариях. Мы обязательно ответим вам и поможем выбрать нужную кисть для работы. А сейчас я благодарю вас за сегодняшний просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Пока!